Добрый день, друзья! Эта инструкция будет полезна для поставщика, так как она поможет вам вручную правильно создать карточку товара на платформе Haber. Зайдите в ваш кабинет в системе и для самостоятельного создания карточки товара вам необходимо перейти во вкладку «Мои товары» и нажать на зеленую кнопку «Добавить товар». Из выпадающего списка выберите пункт «Создать товар». У вас откроется форма заполнения карточки. Для начала обязательно ознакомьтесь с правилами заполнения карточки. Они находятся здесь. Правила расписаны довольно детально, поэтому если вы будете следовать им, ваши товары гораздо быстрее попадут на маркетплейсы, так как у наших модераторов не возникнут дополнительные вопросы по этому товару. Итак, продолжим. Итак, продолжим. К примеру, мы создаем с вами товар «Беговая дорожка». Артикул пропишите свой, торговая марка бренд соответственно тоже ваш, и описание это то, в принципе, чем является ваш товар. Статус обязательно ставим в наличии, он стоит уже по умолчанию. Далее переходим во вкладку Категории опции». Этот раздел предлагает нам а, проставить категорию вашего товара. Если вы не знаете, какую категорию проставить, вы обязательно зайдите на розетку и посмотрите, где же лежит этот товар на розетке. Мы видим, что он лежит в тренажерах и спортивном оборудовании. Соответственно, здесь мы можем прописать название тренажера. И увидим эту категорию. Выбираем ее. И сразу же система предлагает нам выбрать опции Marketplace. Их доступно для нас 4. Мы можем выбрать каждую опцию, например, «Страна-производитель» и прописываем, кто является производителем. И вот так вот пройтись по всем опциям. Если в предложенных вариантах опций нет необходимых значений, вы можете добавить их как опции вашего прайса. Они находятся правее от опции Marketplace. Вводим название опции, прописываем значение и нажимаем «плюс», и опция добавляется, выводится вниз. После добавления всех опций перейдите в третью вкладку «Цены и поставщики». Здесь вам необходимо установить цену на товар в пункте «Розничная цена». Если вы хотите установить акционную цену на товар, добавьте в пункт «Старая цена» текущую цену, а в пункт «Розничная цена» – акционную. И переходим к вкладке «Изображение» и добавляем изображение на этот товар. Здесь вы можете повторно обратиться к требованиям к контенту, который находится во вкладке «Основная информация», так как, в принципе, бывает очень много вопросов по изображению. На изображении, например, не должно быть водяного знака вашей компании. То есть есть нюансы, которые вам следует знать. Соответственно, вы обязательно пройдитесь по инструкции и посмотрите информацию по изображению. После того, как вы заполнили все эти четыре раздела, нажимайте на кнопку «Сохранить». Следующий шаг, который вам э, требуется сделать, это отправить товар на маркетплейсы. Вы просто галочкой отмечаете нужный товар, либо же несколько, выбираете все. В данном случае, к примеру, возьмем один и нажимаем на синюю кнопку «Отправить на маркетплейсы». После ее нажатия ваш товар отобразится с такой вот серой корзинкой. Это будет значить, что товар отправлен на модерацию в наш контент-отдел. После того, как э, ребята промодерируют товар, э, вы увидите, что э, тележка станет зеленого цвета. Это значит, что товар ваш уже появился на маркетплейсе. И есть еще нюанс. Если корзинка э, стала красного цвета, это значит, что э, в вашем э, товаре, в заполнении карточки товара, допущена какая-то ошибка. То есть может быть некорректно прописана какая-то информация по нем, либо же просто не подходит изображению. Наши модераторы возвращают вам эту карточку, и вы видите в каталоге ее с пометкой «Красной корзинки». Когда вы кликаете на карандашик, здесь отобразится вся информация, которую нужно откорректировать. Вы ее откорректируете и нажмете снова «Повторно отправить на модерацию». Очень важно, друзья, когда товар появился на маркетплейсе, нельзя убирать галочку возле поля Отправить товар на маркетплейсы и менять категорию товаров. Надеюсь, эта видеоинструкция была для вас полезна. Всем спасибо за внимание и хороших продаж.